Так, все хорошо, все в порядке, слышно, видно, ага, хорошо, а, так, коллеги, если у вас возникает вопрос, да, а, сразу можете писать а, их а, в чате, я постараюсь на них, на всех а, ответить, а, так, а, ну давайте еще минуточку подождем, когда все, пока все собираются. Итак, для тех, кто к нам только что присоединился, доброе утро. Сегодня мы с вами будем обсуждать противодействие коррупции в сфере закупок и поговорим о некоторых сложных моментах, которые возникают у нас в этой сфере. Тема такая интересная, сложная, местами грустная, местами веселая. Да, доброе утро. Так, если все в порядке, ну, я думаю, что мы можем, наверное, начинать, да? Так, ну что ж, давайте тогда начнем. Итак, еще раз доброе утро. И мы с вами сегодня должны разобрать тему противодействия коррупции в сфере закупок, антикоррупционные механизмы. Сегодня поговорим, которые у нас предусмотрен текущим законодательством, и как это происходит у нас на практике. Поговорим о таких сложных моментах, как конфликт интересов, о некоторых типовых, ну можно сказать, схемах, уголовных делах к сожалению это неотъемлемая часть нашей работы сами итак меня зовут Чибисов роман сергеевич с 2005 года работаю в сфере закупок независимый эксперт кредит он мистер сместиции уполномоченный на проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов секундочку, сейчас я сверну некоторые окошки, а, аккредитованный преподаватель некоторых площадок, и а, с вами мы сегодня будем разбирать а, тему противодействия коррупции. Да? Сначала мы с вами поговорим о том, а, что у нас в законодательстве предусмотрено а, на сегодняшний момент а, в, в плане противодействия коррупции. Да? А, поговорим конкретно про нашу закупочную деятельность, а, какие тут механизмы у нас есть, а, что делать с а, если столкнулись с той или иной ситуацией. Да, ну, естественно, поговорим о контроле за соблюдением законодательства, какая ответственность предусмотрена, а какие у нас, какая у нас практика складывается а, в рамках борьбы с коррупцией. Да? Так, ну... Для начала обсудим с вами правы основы противодействия коррупции. Сейчас я закрою чат, чтобы он мне не мешал. Значит, ну, прежде всего, о чем стоит поговорить. Да? Коррупция – это злоупотребление государственной властью для получения выгоды в личных целях. В этом говорится в справедшем документе ООН о международной борьбе с коррупцией. И есть у нас федеральный закон 273 противодействия коррупции, который говорит, что коррупция – это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам,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 зачастую лучше, конечно, перепроверить те или иные а, моменты, которые а, можно услышать а, там, в телевизоре, либо где-то в печатных изданиях, в интернете. А, потому что зачастую, а, к сожалению, у нас законодательство ну ни для кого не секрет, а, в закупках у нас, ну скажем так... Сыровато. Есть определенные проблемы, нестыковки, пробелы и так далее. И заказчики, сотрудники закупок вынуждены, к сожалению, иногда идти на какое-то нарушение, потому что иначе провести закупку ну, просто невозможно. А правая основа противодействия коррупции в Российской Федерации. Ну самый главный закон а, Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, а, Федеральный закон 273 ФЗ о противодействии коррупции, 135 Закон о противодействии легализации отмывания доходов, э, 115 Закон о противодействии легализации отмывания доходов полученных преступным путем финансирования терроризма, ну 135 Закон о защите конкуренции, ну естественно наш 44 -й, 223 -й Закон он куда без них, ну и Уголовный кодекс, да? ну, вместе еще с Кодексом об административных правонарушениях. В статье 79 Конституции Российской Федерации с поправками, да, которые у нас были одобрены в ходе общероссийского голосования 1 июля прошлого года, Теперь есть такая формулировочка. Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании противоречащим Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации. То есть, если есть необходимость, то международное законодательство мы не применяем. Ну, в принципе, это и так было ранее предусмотрено вот в постановлении Конституционного суда еще аж с 2015 года была такая формулировочка интересная. Случай, если Конституционный суд Российской Федерации придет к выводу, что постановление Европейского суда по правам человека, поскольку оно основано на Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в истолковании противоречивом Конституции Российской Федерации не может быть исполнено, такое постановление в этой части не подлежит исполнению. Поэтому, если вы не смогли добиться справедливости в нашем отечественном суде, можно пойти в Европейский суд по правам человека, там попробовать. Но, естественно, это решение может быть не исполнено. То есть у нас, к сожалению, ну, по сути, э, приоритет норм международного права ну, как бы не работает. Ну, По факту там есть э, случаи, когда все-таки ну, Россия у нас э, во всем мире э, больше всех платит э, из всех стран э, по постановлениям Европейского суда по правам человека да, по нарушениям. Вот всяких компенсаций. Да? Ну, хоть где-то мы впереди планеты всей. Да? Ну, хоть тут немножечко можно а, как-то порадоваться за нашу страну, наверное. А, так, так, так. Почему ушла? Побежала. Некоторые интересные факты о коррупции. 9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией. До 18 века чиновники на Руси жили благодаря так называемым кормлениям. То есть оклада как такового у них не было. Но они получали подношение от заинтересованных лиц там в виде каких-то натурпродуктов, да, деньгами, мясом, рыбой, пирогами там и так далее. И а, буквально недавно, там, на прошлой, по-моему, неделе, Международное антикоррупционное движение а, Transparency International опубликовало индекс восприятия коррупции за 2020 год. И в этот раз Россия набрала 30 баллов из 100 возможных. И заняла 129 место из 180 всего у нас стран, да, 180. Столько же набрали Азербайджан, Габон, Малави и Мали. Ну, с этими я тоже нас с вами всех поздравляю. Все у нас... Не очень хорошо в этой сфере. Значит, Противодействие коррупции ⁇ это деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций физических лиц в пределах их полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции, то есть профилактика коррупции, по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений, то есть борьба с коррупцией, по минимизации и или ликвидации последствий коррупции в правонарушениях. Коррупция всегда наносит ущерб общественных интересов, прямой и либо косвенный. Коррупция приводит к существенному сокращению общественных благ вследствие прямого расхищения средств государственных и муниципальных бюджетов, либо их неэффективного, нецелевого использования. К сожалению, да, есть статистика о том, что средний размер взяток растет. Объем коррупции превышает объем закупок по 44-му закону, да, то есть... Там, несколько триллионов. И это, конечно, ситуация а, развивается не в лучшую сторону. Коррупция приводит к снижению стимула к добросовестному предпринимательству, бегству капитала, утеканию наиболее ценных человеческих ресурсов. Коррупция особенно ощутимо отражается на рядовых гражданах страны, не имеющих возможности обеспечить себе надлежащую правовую защиту. Приводит к снижению стимула к добросовестному предпринимательству, бегству капитала, утеканию наиболее ценных человеческих ресурсов. Ну и, соответственно, мы все с вами видим, к чему это приводит, когда дороги разбиты и так далее. Все мы на улицу ходим, да, все это, в принципе, видно. И кажется, что, в принципе, сфера закупок где-то вроде как-то далека от нас, да, ну, в обычной жизни, на самом деле. Иногда страшно по мосту проехать, потому что написано, что мост в аварийном состоянии, а закупка его ремонта почему-то не проводится. Антикоррупционная политика – это комплекс взаимодополняющих мер законодательных, экономических, политических, информационных, организационных, предпринимаемых государством и гражданским обществом в целях противодействия коррупции». У нас есть конвенция ООН против коррупции, ратифицированная Россией в 2006 году. Там введено понятие публичное должностное лицо, доходы от преступления специально для коррупционных преступлений, меры по предупреждению коррупции предусмотрены, по противодействию коррупции, в том числе в сфере публичных закупок, меры по криминализации коррупционных деяний и меры по международному сотрудничеству. Но не все так хорошо в нашем королевстве, да, к сожалению, антикоррупционная политика сводится в преимущественно к борьбе со взяточничеством. Отсутствуют действенные жест... жесткие санкции в отношении должностных лиц по большинству антикоррупционных мер, не считая взяточностью, при том, что граждан, например, за неуплату любого штрафа можно привлекать к ответственности в виде административного ареста. По другим видам экономических преступлений, где не участвуют должностные лица, предприниматели в ряде случаев привлекаются к аресту, несмотря на запрещающие президентские поправки. Ну и, как, может быть, тоже слышали, что Путин, наш президент, говорил, что не нужно изымать компьютеры, всякие девайсы, да, а нужно изымать в ходе обысков только носители информации. Но, к сожалению, это тоже... Не работает. Сообщение о фактах коррупции, имеющей широкий общественный резонанс, остается без должного внимания правоохранительных органов и прокуратуры противодействия общественному антикоррупционному контролю. Ну и зачастую можно видеть слепое копирование некоторых зарубежных моделей без учета конкретной нашей российской действительности. Ну, как в свое время хотели перенести федеральную контрактную систему американскую модель на, на Россию. Также у нас есть 172 федеральный закон об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. Коррупционогенными факторами являются положения, устанавливающие для права необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые или обременительные требования, тем самым создающие условия для проявления коррупции. Ну, собственно, сейчас рассмотрим, какие эти коррупционогенные факторы могут быть и поговорим как э, их можно увидеть в нашей закупочной деятельности. Коапционогенными да? факторами, устанавливающими для права применителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключения из общих правил, являются широта дискреционных полномочий, отсутствие или неопределенность сроков, условий или оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий органов государственной власти или органов местного самоуправления их должностных лиц тут если смотреть некоторые положения о закупках некоторых заказчиков можно увидеть что да вот эту антикоррупционную экспертизу они не пройдут в частности из-за чего из-за того что есть размытые формулировки есть так называемые формулировки вправе то есть определение компетенции по формулировке вправе то есть установление в возможность совершения органами государственной власти, органами местного самоуправления и должностными лицами действий в отношении граждан или организации. Вот у некоторых заказчиков можем до сих пор там увидеть в положениях о закупке такую формулировку. Ну, допустим, что закупка малого объема да, у единственного поставщика до 100 тысяч рублей а без проведения торгов да, не публикуется основания предусмотрены да ну и собственно вот эта малая закупка до 100 тысяч и указано что по решению допустим закупочной комиссии эта сумма может быть увеличена там до 300 тысяч рублей а по решению там допустим руководителя унитарном предприятия, к примеру, может быть эта сумма увеличена до 500 тысяч рублей. Да? А на основании чего эти должностные лица принимают такие решения? Непонятно. То есть в данном случае антикоррупционная экспертиза, естественно, покажет, что... Так делать не нужно. Выборочное изменение объема прав, возможность необоснованного установления исключений из общего порядка для граждан и организации по усмотрению органов государственной власти или органов местного самоуправления. Ну, тут можно увидеть там, излишние, может быть, требования к поставщикам, какие-то, ну, скажем так, критерии оценки выбора поставщиков неправомерно установлены, да, когда оценивается, ну, допустим,. Общее количество АЗС в принципе у поставщика, а не конкретное количество на необходимой территории. Чудесная свобода подзаконного нормотворчества, наличие бланкетных отсылочных норм, приводящих к принятию подзаконных актов, торгающихся в компетенции органов государственной власти или органов местного самоуправления, принявшего первоначальный нормативно-правоакт. Ну, тут можно вспомнить а, наши закупочные законы да, 44-223, а, различная нормативка к ним, а, которая зачастую идет в разрез с некоторыми формулировками, с, с законом, а, с международным законодательством. А, можно вспомнить различные разъяснения наших доблестных органов по регулированию контрактной системы, которые разъясняют неправильно не то, что написано в законе. Нам с этим как-то нужно с вами работать. Да? Ну и естественно, то, как написано в законе, то, как работает на практике, то, как это понимают некоторые судьи, это несколько больших разниц, к сожалению далее, Принятие нормативного права акта за пределами компетенции. Нарушение компетенции органов государственной власти или органов местного самоуправления, и должностных лиц при принятии нормативных правовых актов. Ну Тут мне вспоминается случай такой у нас с вами с чрезвычайными ситуациями тоже есть большой пробел в законодательстве. Да? Допустим, если вы хотите провести закупку для устранения каких-то там последствий чрезвычайной ситуации, аварийной ситуации и так далее, как правило, у всех в положении закупки, там, да, в 44-м законе у заказчиков тоже есть а, пункт о том, что можно провести закупку для устранения последствий этой аварии. Да? Но нигде не написано, что есть аварийная ситуация. И а, если вы, допустим, а, провели закупку там, не знаю, для устранения какой-то аварийной ситуации, а, контрольный орган может посчитать, что а, вы не вправе были провести эту закупку поэтому пункт пункту. Нужно было бы проводить, допустим, конкурентным способом, да, ну, либо закупку малого объема, если вы в лимиты там свои умещаетесь, ну, стандартно там 100-500 тысяч, да, по 323. И а, если у вас там положение как-то расширено, предполагает а, другой а, объем закупки малого объема. В данном случае тут некоторые заказчики принимают положение об аварийных ситуациях. То есть в этом положении написано, что есть аварийная ситуация. То есть если у вас трубу прорвало, вы считаете это аварийной ситуацией. Да? Конечно, некоторые контролеры могут посчитать, что это не аварийная ситуация. Есть, к сожалению, такая практика. И вам нужно будет, там, не знаю, как то Выходить из ситуации и проводить, в крайнем случае, а аукцион, если там, знаю, котировка, закупка малого объема не подходит по каким-то а, ограничениям, суммам, а лимитам и так далее. Очень сложно доказать, к сожалению, при проверке, потому что контролеры, к сожалению, используют чисто формальный подход. И, конечно, вам могут вменить, что вы не вправе были принимать это положение об аварийных ситуациях, так как это не входит в вашу компетенцию, да, так как вы сами для себя придумали какой-то разрешительный такой документ, скажем так. Заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконном. Законных актов в отсутствие законодательной делегации, соответствующих полномочий, установление общеобязательных правил поведения в подзаконном акте в условиях отсутствия закона. Но это тоже часто встречается на закупках. Да, некоторые кривоватые, скажем так, формулировки в законе можно потом разъяснить как-нибудь, да, как нужно, собственно, контрольному органу. Суд, соответственно, поймет это все по-другому, кто-то из судей может принять а, то или иное письмо Минфина, там, ну, в прошлом там, Минэкономразвития, а, кто-то не примет, а, будет у вас а, какое-то решение, штраф, а как действовать заказчику, непонятно, потому что в законе у нас, а, к сожалению, очень все размыто, написано. Ну и вообще, если посмотреть, а, у нас с каждым годом законодательство все сложнее и сложнее для понимания. В частности, у нас практически отсутствуют глаголы в тексте правовых актов. И можно увидеть там, предложение на нескольких строчках, и в нем только существительные. И очень сложно это для понимания. Да? А потом говорят, что у нас население не образованные, да, прав своих не понимает, законов не знает и так далее. Ну, потому что такие сложные законы, что разобраться в них, ну, можно, да, но имея соответствующее образование, да, ну и потом показаться психиатру обязательно. Следующее. Отсутствие или неполнота административных процедур. Отсутствие порядка совершения органов государственной власти, органов местного самоуправления и их должностными лицами определенных действий, либо одного из элементов такого порядка. Отказ от конкурсных аукционных процедур, Закрепление административного порядка предоставления права либо блага. Ну, это наши закупки у единственных поставщиков, как у некоторых заказчиков можно увидеть в списке оснований для проведения закупки у единственного поставщика. Все их закупки. То есть, в принципе, чтобы они не закупали, они могут провести закупку единственного поставщика. Да? А, ну, в данном случае а, это уже нарушение 135 закона о защите конкуренции, так как когда заказчик а, передает для заключения контракт а, единственному поставщику без проведения каких-то конкурентных процедур, да, там конкурсов, функционов, к примеру, это нарушение 135-го закона о защите конкуренции, так как создаются преимущества этому поставщику, а другие поставщики не могут поучаствовать в этой закупке, ну и тоже предложить, может быть, какие-то свои там, товары, работы, либо услуги. Крабцогенными факторами, содержащими неопределенные трудновыполнимые или обременительные требования гражданам и организациям, являются наличие завышенных требований к лицу предъявляемых для реализации, принадлежащему праву, установление неопределенных трудновыполнимых, обременительных требований к гражданам и организациям, злоупотребление правом заявителя органов государственной власти, органов местного самоуправления и должностными лицами, отсутствие четкой регламентации прав граждан и организаций. Юридико-лингвистическая неопределенность, употребление неустоявшихся двусмысленных терминов и категории оценочного характера. Да? Ну, чем больше читаешь, тем становится все грустнее и грустнее. Да? Ну как сказал соломон, умножающий знания умножает печаль, да? поэтому мы с вами сегодня станем немножко печальней. А механизм коррупции – это двусторонняя сделка, при которой лицо, обладающее дискрепционной властью над распределением каких-либо непринадлежащих ему ресурсов, нелегально продает свои служебные полномочия или услуги, основанные на авторитете должности и связанных с ним возможностях физическим и юридическим лицам. А покупатель получает возможность использовать государственную либо иную структуру в своих целях для обогащения, законодательного оформления привилегий, ухода от предусмотренного законом ответственности, социального контракта контроля и так далее. с работников взятки, дополнительного вознаграждения, инициативный активный подкуп работников, нередко с одновременным сильным психическим воздействием на них. Последний характерен для организованной а, преступности. Ну и в принципе а, можно услышать как одну из оценки вообще наших механизмов антикоррупционной направленности о том, что сейчас именно право, именно закон используется для каких-то там рейдерских захватов, для каких-то неправовых вещей, ну и вы сами все знаете, в какой стране мы с вами живем. Ну, чем, собственно, опасна коррупция? Понятное дело, можно там как-то кому-то нехорошему человеку обогатиться, да, но это может привести и к печальным последствиям. Да? Ну, к сожалению... Есть и такие вещи, и это уже немножко страшно становится, так как тут уже на кону жизнь, безопасность, здоровье людей. Формы коррупционных проявлений. Естественно, мы с вами на сегодняшнем с вами вебинаре не все рассмотрим. Да? То есть в рамках вебинара это будет ну, просто невозможно, но рассмотрим самые острые моменты, самые такие типовые случаи. Формы коррупционных проявлений: это взяточничество, принятие подарков для ускорения решения проблемы, растрата, мошенничество, вымогательство, злоупотребление правом на рассмотрение произвол, использование конфликта интересов, незаконные операции с ценными бумагами, получение незаконного пособия, льготы или незаконного вознаграждения, кумовство, фаворитизм, незаконные пожертвования и вклады. А основные виды преступлений коррупционной направленности ну, в сфере закупок да, – это коммерческий подкуп, злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных полномочий, незаконное участие в предпринимательской деятельности, получение взятки, дача взятки, посредничество взятки, служебный подлог и у нас еще по государственным закупкам введены с 2018 года статьи 204 и 205. Ну, 200.4 и 200.5. О них мы с вами тоже поговорим, но они относятся только к государственным муниципальным закупкам, к закупкам по 223 закону они не относятся. Уголовный кодекс России предусматривает три вида преступлений, связанных со взяткой. Получение взятки, дача взятки и посредничество во взяточности. Да, это общие статьи, отдельно по госзакупкам мы с вами отдельно рассмотрим. Получение взятки – это одно из самых опасных должностных преступлений, особенно если оно совершается группой лиц или сопровождается вымогательством, которое заключается в получении должностным лицом преимуществ и выгод за законные или незаконные действия, либо бездействие. Дача взятки. Преступление направлено на склонение должностного лица лица к совершению законных или незаконных действий, бездействия, либо предоставлению получения каких-либо преимуществ, пользу дающего, в том числе за общее покровительство или попустительство. Посредничество во взяточ... за взяточничество. Непосредственно передача взятки по поручению взятка дателя или взятка получателя. Также любое другое способствование взятка дателю или взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки. Что такое коммерческий подкуп? но ну, по сути взятка лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческих, некоммерческих предприятиях, организациях, директору, заместителю директора коммерческой фирмы или государственного учреждения, председателю и члену Совета директоров акционерного общества, главе кооператива, руководителя общественно-религиозного объединения, фонда, некоммерческого партнерства, лидеру и руководящему функционеру политической партии и так далее. А конкретно именуется коммерческим подкупом в Уголовном кодексе. Предмет взятки или коммерческого подкупа – это… Какие-то предметы, чаще деньги, в том числе валюта, банковские чеки, ценные бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты питания, видеотехника, бытовые приборы, другие товары, квартиры, дачи, загородные дома, гаражи, земельные участки, другая недвижимость и так далее. А, ну Дворцы, там ершики мы с вами сегодня не будем обсуждать, да нам, нам с вами интересен именно правовой подход. Услуги и выгоды имущественного характера, лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и туристические путевки, поиски за границу, оплата развлечений, других расходов безвозмездной или по заниженной стоимости, освобождение от имущественных обязательств. Либо завуалированная форма взятки, банковское судов долг или под видом погашения несуществующего долга оплата товаров, купленных по заниженной цене, покупка товаров по завышенной цене, заключение эффективных трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточной его родственникам или друзьям, получение льготного кредита, завышение гонораров за лекции, статьи, книги, преднамеренные проигрыш карты, прощение долга, уменьшение арендной платы. Ну, На этот счет у нас есть и служба финансовой разведки, да, финмониторинг, который... Контролирует некоторые сделки да, свыше там, 3 миллионов на недвижимость да, и сделки за наличные свыше 600 тысяч. Да. Но к физикам это относится тоже не полностью, да, в основном речь идет именно о юридических лицах. Взяткой также является предоставление имущественных выгод в виде денег, иных ценностей, оказание материальных услуг родным и близким должностного лица с его согласия, либо если должностное лицо не возражало против этого и использовал свои служебные полномочия в пользу взятка дателя. В указанном случае действия должностного лица будут квалифицированы как получение взятки. Вымогательство взятки – это обстоятельство, отягчающее наказание за совершение преступления. Под вымогательством взятки или предмет коммерческого подкупа следует понимать не только требования должностного лица или лица, выполняющего управленческие функции с государственным учреждением дать взятку, либо передать незаконное вознаграждение при коммерческом подкупе, сопряженное с угрозой совершить действия бездействия, которые могут причинить вред законным интересам лица, но и заведуемое создание условий, при которых лицо вынуждено передать дать указанные предметы с целью предотвращения вредных последствий для своих интересов, например, умышленное нарушение, установленных законом сроков рассмотрения обращений граждан. А не имеет значения, была ли у должностного лица, либо у лица, выполняющего управленческие функции государственного учреждения, реальная возможность осуществить указанную угрозу, если у лица, передавшего взятку или предмет коммерческого подкопа, имелись основания опасаться осуществления этой угрозы. Незаконное участие в предпринимательской деятельности – это учреждение должностным лицом организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, либо участие в управлении такой организацией лично или через доверенное лицо, вопреки запрету, установленному законом, если эти деяния связаны с предоставлением такой организации льгот и преимуществ или с покровительством в иной форме. «Служебный подлог – это внесение с должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности». Ответственность за получение дачи взятки посредничества взятки наступает независимо от времени получения должностным лицом взятки до или после совершения им действий бездействия без по службе в пользу взятка дателя или представляемых им лица. Также независимо от того, были ли указаны действия бездействия, заранее обусловлены взяткой или договоренностью с должностным лицом о передаче за их совершение взятки. Перечень преступлений коррупционной правильности, конечно, шире, чем мы с вами сегодня рассматриваем. К числу коррупционных могут относиться некоторые преступления против государственной власти. Ну, важно понимать, что каждое уголовное дело индивидуально и однозначно нельзя сказать, какое решение будет принято. Да, Ну и потом наш суд самый непредсказуемый в ней. Меры административной ответственности предусмотрены за взятку как незаконное вознаграждение от имени юридического лица. Статья 19.28 Кодекса о правонарушениях предусматривает ответственность за незаконную передачу предложения или обещания от имени или в интересах юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции денег, ценных бумаг и нового имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав. Незаконной передачи предложения или обещания от имени или в интересах юридического лица в лесу от наложения административного штрафа на юридических лиц в размере до трехкратной суммы незаконно переданных денежных средств стоимости ценных бумаг и нового имущества, оказанных либо обещанных услуг имущественного характера иных имущественных прав, но не менее 1 миллиона рублей с конфискацией денег, ценных бумаг и нового имущества, или стоимости услуг имущественного характера иных имущественных прав. При совершении правонарушения в крупном размере. Размер штрафа увеличивается до 30 кратного размера суммы незаконно переданных денежных средств, стоимости ценных бумаг и нового имущества, оказанных услуг имущественного характера, но не менее 20 миллионов рублей. В особо крупном размере до 100-кратной суммы незаконно переданных денежных средств, но не менее 100 миллионов рублей. ну Немножко остановимся на а, недопущении поведения, которое может восприниматься окружающим как проявление коррупции. Например, как обещание взятки, дачи взятки, предложение дачи взятки, либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки является неприемлемым, да, поскольку заставляет усомниться в его объективности, добросовестности, наносит ущерб репутации заказчика. Да. Некоторые косвенные признаки вымогательства взятки коммерческого подкупа. Ну, разг... Разговор может... Носить иносказательный характер. Речь состоит из насложных предложений, не содержащих открытых заявлений о том, что решить вопрос он может только в случае передачи ему денег или оказания какой-либо услуги. Никакие опасные выражения при этом не допускаются. В ходе беседы работник, заявляя об отказе решить тот или иной вопрос, не смогу помочь, это незаконно, у меня нет таких возможностей, с жестами или мимикой дает понять, что готов обсудить возможности решения этого вопроса в другой обстановке, в другое время, в другом месте, сумма или характер взятки не за при этом. Вместе с тем, соответствующие цифры могут быть написаны на листке бумаги, набраны на калькуляторе или компьютере и продемонстрирован потенциальному взяткодателю. Работник может неожиданно прервать беседу и под благовидным предлогом оставить посетителя одного в кабинете, оставив при этом открытыми ящик стола, папку с материалами, портфель. Вымогатель взятки может переадресать продолжение контакта другому человеку напрямую, не связанному с решением вопроса. Ну, тут, конечно, надо помнить, что нам с вами запрещено, ну, как закупщикам со стороны заказчиков, да, проводить какие-то переговоры до выявления победителей, да. Но некоторые заказчики, ну, сотрудники заказчика, говорят, мы не проводим переговоры, мы проводим консультации. Вот, а где эта тонкая грань между переговорами и консультациями, да? Ну, по может быть могут быть какие-то вопросы. В ряде случаев совершение работниками определенных действий не только приводит к возникновению конфликта интересов, но и может восприниматься окружающими как согласие принять взятку. Должностное лицо или работник ведет переговоры о последующем трудоустройстве в организация, которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из решений или действий бездействия без указанного лица. Родственники должностного лица или работника устраиваются на работу в организацию, которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из его решений или действий бездействия. Без Родственники Должностного лица или работников соглашается принять подарок от организации, которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из его решений или действий без действий. Ну, у нас есть еще закон о государственной муниципальной службе, в котором запрещено государственным муниципальным служащим принимать подарки на сумму, по-моему... Не более тысяч рублей, да, но не указана при этом частота этих подарков. То есть э -э, сумма одного установлена. А сколько этих подарков может быть? Да? не совсем понятно. Ну и можно увидеть, э -э, там, не знаю, в больнице э -э, где-то в в детском саду уже воспитателю, допустим, нельзя цветы подарить, потому что это все-таки может восприниматься как взятка. Поэтому не знаю, как поздравить днем учителя, к примеру, там воспитателя и так далее. Ну и заканчивая по поведению, которое может как-то провоцировать антикоррупционные какие-то моменты вернее, коррупционные моменты. Да? Слова, выражения, жесты, которые могут быть восприняты окружающими как просьба, намек отдача взятки. Например, вопрос решить трудно, но можно, спасибо, на хлеб не намажешь, договоримся, нужны более веские аргументы, нужно обсудить параметры, ну что делать будем и так далее. Необходимо воздерживаться от употребления подобных выражений при взаимодействии с гражданами, ну в нашем случае еще и с поставщиками. Темы в разговоре, которые могут быть восприняты окружающими как просьба, намека. Дачи, взятки. Обсуждение определенных тем с представителями организации и гражданами, особенно с теми из них, чья выгода зависит от а, решений, действий служащих и работников, может восприниматься как просьба о даче взятки. Числу таких тем относятся, например, низкий уровень зарплаты работника, нехватка денежных средств на реализацию тех или иных нужд, желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную услугу, отправиться в туристическую поездку, отсутствие работы у родственников, необходимость поступления детей работников в образовательные учреждения. Как обезопасить себя от провокации взятки. Вести прием граждан а, в присутствии других лиц вежливо, без заисквания, не допуская прометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться гражданином как готовность принять взятку, убрать с рабочего места документы, другие предметы, под которые можно незаметно положить деньги при попытке гражданина вручить денежные средства, подарок, открыто, громко, недвусмысленно высказать гражданину свое негативное к этому отношение. Ну и переходя к интересной такой теме, под теме, скажем так, да, по конфликту интересов. С вами обсудим. Это ситуация, при которой личная заинтересованность должностного лица влияет или может влиять на правильное, объективное, беспристрастное исполнение им своих обязанностей. Личная заинтересованность возникает, когда могут получить... Деньги, имущество, результаты выполненных работ или любую выгоду, само должностное лицо, его близкие родственники, связано с ним, его родственниками, граждане или организациями. Об этом говорится в законе о противодействии коррупции. В контрактной системе отдельно разъяснено понятие конфликта интересов, как случай, при котором руководитель заказчика, член комиссии по закупкам начальник контрактной службы или контрактного управляющий находится в близко родственных или брачных отношениях с участником закупки. Да, ну, естественно, мы с вами говорим тут о близких родственниках, дальние родственники, там племянники, уже тети, уже пожалуйста. Пункт 9, часть 1 статьи 31, сочетание закона уточняет перечень таких отношений и распространяет их на участвующих в закупках физлиц, а также физлиц, участвующих учащихся юрлиц выгодоприобретателей единоличных исполнительных органов хозяйственного общества директора, генеральный директор и так далее членов коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества руководителя учреждения или унитарного предприятия других органов управления юрлиц участников закупки и каждый из участников закупки должен подтверждать что у него нет конфликта интересов но как он подтверждает он это декларирует да и заказчик со своей стороны проверить это по факту никаким образом не может он же не может запросить в ЗАГСе сведения о том, вот не является ли он родственником с нашим, допустим, там членом комиссии по закупке. Да, там, у них фамилия одинаковая. Да, естественно, ЗАГС откажет в предоставлении этих сведений, так как тут все-таки персональные данные. И, по сути, этот момент непроверяемый, то есть ответственность лежит полностью на поставщике, что он... Задекларировал да, о том, что он а, не афилирован заказчиком. Да? Ну и два примера. рассмотрим по конфликту интересов. Общество обратилось в арбитраж, а, требуя признания решения контролеров незаконным. А, при этом ФАЗ признал его нарушителем антивнопольного законодательства после проверки контракта администрации. Дело заключалось в том, что общество подтвердило в составе вторых частей, конфликта интересов нет. Администрация признала его победителем, но прокуроры заявили его УФАС, глава администрации и выгодоприобретатели общества состоят в браке. А супруга руководителя заказчика владела долей в уставном капитале общества поставщика Контракт уже заключили и исполнили, поэтому дело завели о нарушении части 1 статьи 14 135 закона о защите конкуренции. Исполнитель контракта предоставил недостоверные данные об отсутствии конфликта интересов заказчиком, Этим он нарушил права добросовестных участников, которые могли честно победить в аукционе. Суд отклонил все доводы общества. Тот факт, что выгодоприобретатель выдал доверенность на представительство интересов в обществе, не свидетельствует до передаче доли в уставном капитале. И почти 4 миллиона рублей, полученных по контракту, обязали возвратить в бюджет. То есть в данном случае пострадал прежде всего поставщик, так как не получил ни копейки денег. И следующий пример. В суд обратился зампрокурора, который обнаружил конфликт интересов в аукционе на работы по строительству водопровода. Контракт, который заключили, исполнили, требовали признать недействительным по пункту 2 статьи 168 Гражданского кодекса. Выяснилось, что председатель единой комиссии приходилось с супругой соучредитель участника закупки и сестрой его директора. Несмотря на это, участника не отстранили, а представители комиссии не исключили из ее состава. Да, когда у нас выясняется, допустим, при рассмотрении заявок, что член комиссии может быть аффилирован с должностным лицом поставщика, да, тогда этот член комиссии отстраняется и там, заменяется, ну, если там необходимо кворум обеспечить. Если кворум достаточно, то продолжаем работать уже без этого члена комиссии. Суды первой апелляционной инстанции пришли к выводу, что оснований признавать контракт недействительным нет. Сам по себе конфликт интересов однозначно не говорит о том, что совершали действия, которые повлияют на решение комиссии закупки участвовал только один подрядчик, его допуск к не создавал преимущественных условий и не нарушил права интереса третьих лиц. Но касация приняла сторону прокурора, так как он наступал в защиту публичных интересов, сделки, которые нарушает запрет ссорчерства закона, посягают на публичный интерес. Контракт признали недействительным, то есть в данном случае стороны должны вернуть то, что получили по контракту, там деньги, товары. А вот по конфликту интересов вот такая ситуация. И в мае 2020 года Минтруд России выпустил методические рекомендации по проведению в организациях, осуществляющих закупки соответствует 44-м и двадцать законом, работы направлены на выявление личной заинтересованности государственных и муниципальных служащих работников при осуществлении таких закупок, которые приводят или может привести к конфликту интересов. Ну и, собственно, там предусмотрен некий. Порядок оценки коррупционных рисков, подготовительный этап, описание процедуры осуществления закупки, идентификация коррупционных рисков, анализ коррупционных рисков, ранжирование коррупционных рисков, разработка мер по минимизации коррупцион, коррупционных рисков, утверждение результатов оцен коррупционных рисков и далее мониторинг реализации мер по минимизации коррупционных рисков. А идентификация коррупционных рисков – это процесс определения для отдельной процедуры потенциально возможных коррупционных схем при закуп, закупках в органе организации. Признаки наличия коррупционных рисков при осуществлении закупок – это наличие возможности у сотрудника по своему усмотрению определить вид и содержание принимаемого управленческого решения, Наличие возможности взаимодействия сотрудника с потенциальными участниками закупок, потенциальными поставщиками, подрядчиками, исполнителями. Возможные методы выявления этих коррупционных рисков, анкетирование, экспертное обсуждение. Ну, по сути, коррупционный риск – это возможность совершения служащим работникам коррупционного правонарушения. И этапы анализов коррупционных рисков, которые предусмотрены в этих методических рекомендациях, предпроцедурный способ определения поставщика, исполнителя-подрядчика, начале максимальной цены договора, оценку необходимости планируемой закупки товаров, работ, услуг. Далее процедурный этап, оценка заявок, окончательных предложений участников закупок в части критериев такой оценки. И постпроцедурный, это уже при исполнении контрактов, приемка, оплата, взаимодействие сторон при изменении расторжение контракта при описании коррупционной схемы тут минтруд рекомендует осветить какую выгоду какая выгода может быть получена неправомерно, кто может быть заинтересован в получении неправомерной выгоды при осуществлении закупки, перечень служащих, работников, организации, участие которых позволит реализовать коррупционную схему, описание потенциально возможных способов получения неправомерной выгоды, кратко развернутое описание коррупционной схемы, состав антикоррупционных правонарушений, совершаемых в рамках рассматриваемых коррупционной сферы. ну и какие-то, может быть, иные применимые аспекты. Какие возможны индикаторы коррупции? Незначительное количество участников закупок. закупках. Ну, можно услышать от заказчиков, что необходимо, чтобы было минимум две заявки. Да? Существенное количество неконкурентных способов осуществления закупки, то есть в форме закупки единственного поставщика, подрядчика, исполнителя. Ну, есть там, определенная практика, когда... 97% своих закупок заказчик осуществляет у единственных поставщиков без проведения конкурентных процедур закупок. И объем этих закупок там исчисляется миллиардами даже. В качестве поставщика, подрядчика, исполнителя выступает одно и то же физическое, юридическое лицо. Участник закупки неожиданно отзывает в заявку. Участниками закупки являются юридические лица, обладающие следующими признаками – создания по адресу массовой регистрации. Но не стоит чисто на этот момент обращать внимание, так как лицо можно находиться в большом бизнес-центре, а там… Ну, много просто юрлиц, собственно, бизнес-центр для этого и нужен, для того, чтобы там находились офисы разных компаний. Незначительный минимальный размер уставного капитала, да, особенно если закупка у вас большая, серьезная. Отсутствие на праве собственности или ином законном основании, оборудования и других материальных ресурсов для исполнения контракта. Хотя ФАС тут может сказать, что отсутствие э, собственности да, какого-то оборудования, персонала, в том числе опыта, не влияет на э, возможность исполнения контракта. И вот этот персонал, вот это оборудование может быть привлечено э, поставщиком после уже того, как его выберут победителем. Недавняя регистрация организации за несколько недель или месяцев до даты объявления торгов. Ну, тут даже если большая сумма поступит поставщику на счет, банк, скорее всего, по 115 ФЗ будет обращаться в организацию, и потребует закрыть счет, так как очень подозрительно, что эта компания только создалась, а уже много денег получает. Отсутствие необходимого количества специалистов, требуемого уровня квалификации для исполнения контракта. Ну, мы с вами говорили о том, что на этапе подачи заявок, нельзя устанавливать такое требование, да? то есть это можно устанавливать как критерий оценки заявок, у кого больше специалистов, тот и больше получит баллов. Вот. Но при этом не стоит, ну, конечно, это немножко другая тема, не стоит тут оценивать опыт сотрудников заказчика, как, допустим, суммарный опыт сотрудников, заказчиков, там, допустим, инженеров, свыше там, тысячи лет. Да? Отсутствие в штатном расписании организации лица, отвечающего за бухгалтерский учет главного бухгалтера. Ну, это все, ну, скажем так, косвенные признаки, то есть должно быть несколько признаков, ну, на мой взгляд. Да? То есть одного такого признака недостаточно для того, чтобы говорить о том, что да, тут есть коррупция. В целях создания видимости конкуренции участниками закупки являются физические и юридические лица, которые объективно не в состоянии исполнить потенциальный контракт. Ну, конечно, мы с вами заранее не можем знать, сможет поставщик, либо не сможет выполнить контракт, да, если у нас уже с вами была какая-то с ним работа, да, может быть, печально закончившаяся, да. это тоже не означает, что сейчас он не исправился и не выполнит. Не значит, что тут есть какие-то коррупционные риски. Возможно, есть, да, но не обязательно. Далее. Ну, в этих методических рекомендациях предусмотрено ранжирование коррупционных рисков. Что тут важно сказать? Ну... Наверное, сейчас останавливаться не будем, а это уже больше для такой работы методической, скажем так. Соответственно, в некоторых организациях принята какие-то, какая-то политика, да, какие-то документы, каким образом, собственно, проводится антикоррупционная работа на предприятии. Ну, прежде всего, это направление сотрудников на обучение в антикоррупционной направленности, в том числе, в сфере закупок, да, ну, как минимум. Соответственно, это, ну, какая-то этика, может быть, поведения, какой это там не знаю кодекс поведения да естественно положение о закупках в нашем случае должно быть прописано таким образом чтобы не было двусмысленных как минимум каких-то формулировок чтобы все ваши нормы положения соответствовали требованиям 223 закона да ну и соответственно про прошла антикоррупционную экспертизу так, и что еще важно сказать? Ну, собственно, все, наверное, по методическим рекомендациям. Пойдемте дальше. Поговорим теперь конкретно по антикоррупционным механизмам при осуществлении нашей закупочной деятельности. Можно увидеть в документации разные формулировки, зачастую смешные. Например, семинар длится три дня, в скобочках двое суток как это понимать, либо написано, что необходима организация обучения сотрудников заказчика путем проведения вебинаров без применения дистанционных технологий. Вот. Ну и, конечно, таких формулировок великое множество. У каждого есть, наверное, какая-то своя такая подборочка, каким образом что требуется и непонятно, собственно, что необходимо сделать от поставщика. А потери в обществе, вызванные коррупцией в процессе управления закупками, ну, количественные, да, прежде всего, это несоответствие объема работ количества товаров, а работы услуги товары приобретаются в личных целях. Качественные, это несоответствие качества установленным требованиям, отсутствие должной гарантии и сервисных услуг, стоимостные завышенные цена контракта, в том числе начальная максимальная цена договора, невыгодные условия оплаты товаров, работы услуг. И вот еще хотел бы остановиться отдельно на обосновании начальной максимальной цены договора. Тут, ну и моей практики, могут контролеры придираться. В том числе к тому, что, допустим, вы запросили какие-то коммерческие предложения у поставщиков, рассчитали там среднюю цену да, и вывесили на, на торги эту цену к вам приходит проверка и задают вопрос а почему вы запросили коммерческие предложения именно у этих поставщиков да? ну естественно в законодательстве у нас не написано у кого запрашивать да у кого хотим по сути да вот ну есть там ограничение там по лекарственным средствам вот но такого массового естественно, ограничения нет да то есть по общему правилу и естественно но ну, в данном случае у нас сами презумпция невиновности не работает. У нас скорее презумпция виновности в, в текущей ситуации в стране. И, к сожалению, должен доказывать свою невиновность тот, кого обвиняют, а не тот обвиняет, да, то есть вы сначала вот докажите нам, что вы тут везде правы, везде молодцы, а потом мы подумаем привлекать вас к ответственности или нет. И естественно на будущее, ну мы никак не могли объяснить, почему мы запросили коммерческое приложение именно этих поставщиков. Ну естественно говорили о том, что мы с ними уже работали, что они известны на рынке. Контролер там заходит, проверяет одну компанию, а у нее нет сайта, оказывается, да, то есть а как они известны, если у них сайта нет, да, но много тут можно факторов накопать. На будущее мы сделали таким образом. У... Ну, это было государственное учреждение, небольшое, да, у него был какой-то там сайт в интернете, который там сто лет там не обновлялся. Вот, мы там публиковали там, в специальном разделе а, такую новость, типа просим предоставить цены на такие-то -то товары. Да? А, естественно, на этот сайт никто не ходил, но чисто формально к нам уже не было никаких вопросов, потому что оно, что мы опубликовали в, в интернете, да? неограниченное число лиц могло увидеть и направил нам эти коммерческие предложения. Конечно, тут а, есть смысл запрашивать а, какие-то коммерческие предложения у поставщиков да, напрямую. Да? Но, естественно могут быть вопросы, почему именно у этих запросили, а не у других. Ну, тут, конечно, нужно запрашивать тогда, наверное, у многих, да, там, может быть, не трех, там, пять, там, да, ну, кто-то действительно там просто шерстит, там, очень много поставщиков проверяет те или иные цены там на товары. Да? Ну, естественно, мы с вами должны понимать, что при обосновании начальника смальтенных контрактов необходимо, чтобы все наши коммерческие предложения были зафиксированы в исходящем доку документообороте, во входящем документообороте уже у заказчика. Естественно, там должен быть расчет. Если у вас коммерческие предложения готовят по факту один человек да, от разных компаний, они должны быть по-разному оформлены. Чтобы, естественно, не было как под копирку, видно, что вот эти три коммерческих они просто одинаковые. Да? Ну, естественно, подписанные, печати, да, реквизиты какие-то, если там какие-то прайс-листы используете, чтобы был оформлен как документ, там, может быть, печать, какая-то подпись, срок действия этих предложений и так далее, чтобы к вам не было претензий, что вы там сами нарисовали где-то там. У тебя в фотошопе, либо там, не знаю, в Excel этот прайс-лист, и использовали эти цены. Потому что ну бывает случаи, когда ну, вот, из практики одного крупного заказчика они покупали дорогостоящее оборудование, и производится оно только в Германии. Значит, ну, естественно, объявили торги, вышел какой-то там. Поставщик выиграл, все все в порядке, контракт исполняется. Приходит следователь и говорит, а, знаете, вы вот а, купили дорого. Как дорого? Вот торги были, аукцион, пожалуйста. Что мы можем еще сделать да, со стороны заказчика? А, попросить еще снизить цену. Ну, у некоторых заказчиков, да, можно увидеть такую практику. А, после выбора победителя заказчик обращается к поставщику с просьбой снизить цену еще. То есть, ну, на торгах какая-то сумма сформировалась, но ну, можно еще рассмотреть возможность э, снижения. Ну и там тысячу рублей скидывают, там от десятков миллионов. Ну, чисто формально, да. А, заказчик вроде как формально свою обязанность выполнил, да, вроде как бюджет сэкономил, да. Ну, больше ну, не получилось. Да? Ну, в данном случае, в любом случае, поставщик может отказать а, заказчику в снижении еще цены, да? помимо той, которая сформировалась э, на торгах. Ну и, собственно, возвращаясь к тому случаю, да, следователь говорит, купили дорого, заказчик говорит, нет, были торги, следователь говорит, вот я зашел на сайт производителя в Германии, там указана цена в евро, я умножил на курс Центробанка и вот получил сумму намного меньшую, чем у вас в контракте. Заказчик говорит, ну извините, у нас как бы пошлины да, таможенные. У нас курс не Центробанка используется при ввозе, да, а фактически. Да, курс Центробанка – это средняя температура по больнице. И, естественно, по нужно что-то заработать, нужно установить это оборудование, ввести сюда. Да, естественно, какая-то добавленная стоимость в любом случае тут есть, прослеживается. Да. Вот, но в данном случае чисто формальный подход и э, очень сложно доказать э, контроллерам э, что ну простите я не олень я как бы работаю тут не просто так сижу да у меня тут высшее образование может быть не одно мы тут тоже э, не просто просиживаем штаны да мы тут и коммерческие собираем и это у нас тут антикоррупционная тоже политика есть да мы вот там на вебинар сходили мы вот на обучение сходили мы значит не просто так тут деньги тратим ну, естественно мы в себе в карман деньги не, тр... не, не кладем ну соответственно тратим разумно эффективно насколько это позволяет текущая ситуация да. Далее, ну имиджовые потери снижение доверия, ухудшение инвестиционного климата. Да, Корупционные риски при осуществлении закупок, при формировании закупки, да, заказа, определение приоритетов заявок на закупку, расстановка мнимых приоритетов по предмету, объему, сроком удовлетворения потребности, да, лоббирование инвестиций в нужную чиновнику сферу бизнеса, определение круга и места расположения потребителей, объема потребления, определение объема необходимых средств. А, ну, тут можно увидеть просто, с, когда мы смотрим наш бюджет, да, страны, там региона, да, какую, собственно, направленность этот а, бюджет имеет, да. Вот там митинги у нас были, да, и прям вот чувствуется, прям как сразу увеличивается финансирование наших всех силовых структур. Прям. Следование рынка. Тут какие могут быть коррупционные риски. Необоснованное расширение ограничения возможных поставщиков, необоснованное расширение сужения круга, удовлетворяющего потребность продукции. Необоснованное расширение ограничения упрощение, усложнений необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения. Необоснованное завышение, занижение цены объекта закупок. Ну, часто можно увидеть даже и такую схему, когда устанавливается какой-то перечень товаров и устанавливается какая-то там последняя позиция э, в количестве одной упаковки, которой на рынке нет и не будет. Давно она снятаться производства, но заказчику надо, очень надо. Ну, естественно, э, выигрывает необходимый поставщик, э, выполняется контракт, но эта позиция не поставляется и в конечном счете контракт расторгается э, по соглашению сторон. Э, ну и на эту позицию, может быть, э, цена устанавливается там. Очень маленькая там, рубль, к примеру. Uh, то есть так, чисто символически. Она стоит, допустим, там несколько там, сотен тысяч рублей. Uh, естественно, поставщики, которые ну, с улицы, скажем так, они не участвуют в этой закупке. Uh, поставщик, который необходимый, ну, uh, зайдет, выиграет и потом uh, получит этот контракт, получит определенную прибыль. Также можно увидеть завышение потребностей, не учет имеющихся запасов. Ну, на моей практике было несколько случаев, когда заказчик разыгрывал объем какой-то ну, достаточно серьезный такой на год товаров. И в, в течение года да, ну, по заявке поставка происходит. Заявка оформляется, товар поставляется. Да? Нет заявки, товар не поставляется. И в течение года заказчик практически ничего не заказывает у поставщика. В итоге. Под конец года этот контракт расторгается, может быть даже не один, так как ну, заказчик говорит, ну у меня нет потребности. Расторгли контракт и буквально на следующий день, либо через день, выходит новый аукцион с этим же объемом товаров, которые только что расторгли. Вот. ну Возникает вопрос, все ли в порядке тут. Нарушение условий для сохранности запасов преждевременных, списание, порча неправильная эксплуатация обороны для оправдания закупки нового. Выбор способа закупки. Необоснованное усложнение, упрощение процедуры определения поставщика. Ну, тут, конечно, бывает и обоснованное усложнение, да, потому что закупка может быть сложной. Да? Но в данном случае, возможно, потребуется какое-то обоснование. Неприемлемые дискриминационные критерии допуска и отбора поставщика. Неадекватный выбор способа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности, специфики рынка поставщиков, коррупционные риски, особенности процедур конкурса, аукцион, электронного аукциона, котировки, размещения на бирже у единственного поставщика. Построение плана графика закупок, необоснованное сокращение срока исполнения контракта. Ну, в данном случае, конечно, тоже очень сложно бывает поставщикам доказать, когда установлен срок поставки один день. И приходится доказывать, что если ты заранее не знал о том, что ты будешь победителем, поставить это невозможно. Вот. В данном случае нужно учитывать какую-то разумность. Да? но ну, Разумность у каждого своя. Размещение заказа аврально в конце года, квартала. Да, конечно, закупки это, как правило, игра на опережение, да, то есть нужно за месяц, два, три, полгода, год думать о том, что тебе когда-нибудь что-нибудь понадобится, потому что иначе можно просто не получить вовремя закупку и... А, могут быть какие-то проблемы, а, уже ну, не, не чисто такие а, в, в отношениях между заказчиком и поставщиком, а уже может быть какие-то глобальные, да, там, не знаю, лекарствам больным не хватит, еще какие-то проблемы, а, ну и, соответственно, там какая-то безопасность, там жизнь, здоровье уже людей может на это как-то повлиять. А, необоснованное затягивание или ускорение процесса закупки? Ну, если мы с вами получаем жалобу, мы тут с вами не застрахованы от этого. Это, к сожалению, ну, просто данность, с которой нужно как-то смириться. По техническому заданию. Это, конечно, тоже отдельная тема. Несоответствие техническому заданию имеющимся финансовым ресурсам. Да, может быть, завышение каких-то характеристик, там, параметров. заточенные спецификации под конкретного поставщика. Несоответствие закупаемого объекта имеющимся ресурсам, в том числе персоналу. А, техническое знание на объект закупки не учитывают цену владения объектом и длительность жизненного цикла объекта закупки. А, разработка документации закупки. Критерий отбора поставщиков, условия оговорки контракта, неприемлемы для большей части поставщиков данного объекта закупки. Но, а, у меня был в практике случай, когда... А, да, материалы, естественно, будут направлены а, и потом в интернете опубликованы. А на практике был случай, когда требование к поставщику было прописано следующим образом. Там нужно было провести какое-то обучение значит, сотрудников заказчика. Было написано, что местонахождение поставщика, исполнителя должно быть не далее 5 метров от стен заказчика. Ну, понятное дело... Сосед. <с> а, не стоит такие формулировки прописывать. Да? У некоторых заказчиков можно увидеть, допустим, срочная поставка в течение часа. А, практически в 99% случаях а, нельзя такое требование устанавливать. А, на следующий день, да? при этом местонахождения заказчика-пустячка не важно. Да? А в течение часа можно потребовать только в том случае, если у вас, ну, допустим, какой-то есть регламент, спущенный сверху, что вы, допустим, должны наладить, там, не знаю, вот как у Останкина там телерадиовещание, да, ну, потому что это оповещение населения там, о чрезвычайных ситуациях в случаях чего. В течение часа наладить вот это телерадиовещание в случае каких-то там неполадок. Если таких вот регламентов нет, да, если просто поставка товаров, как у некоторых говорят, там написано, там поставка бутилированной воды для кулеров в течение часа после заявки. Ну, в чем срочность, да? Ну, как-то заранее, да? необходимо оценивать э, свои потребности. Размытость, неясность, некорректность и противоречивость условия определения поставщика, условия исполнения контракта, условия приемки объекта закупки, карантинных условий. Вот ну, по приемке вообще отдельная такая боль и печаль, потому что приемка, как правило, прописана, но ну, очень куца, и непонятно, как будет происходить приемка, непонятно вообще, какие документы будут предоставлены поставщиком что будет проверять заказчик. Из-за этого могут быть проблемы при приемке и судебные тяжбы, опять это все затягивается. В общем, все вытекающие из этих случаев негативные все эти моменты. Значит, При исполнении заказов необоснованно жестко администрировано исполнением контракта а, вплоть до вмешательства в хозяйственную деятельность поставщика. Да? Мы, как заказчики, не можем вмешиваться в хозяйственную деятельность поставщика, если мы устанавливаем требования а, к поставщику, допустим, мы с вами а, хотим, чтобы он нам забил гвоздь. Вот Мы с вами не можем устанавливать требования к молотку, который он будет забивать этот гвоздь. Да? Пусть хоть албом забивает этот гвоздь а, нам с вами нужен результат забитый гвоздь да? если нужно вырыть яму требования к экскаватору устанавливать не можем доходит да? а, да там взрывным методом если это не противоречит там другим не каким-то регламентом да другим работам а, как он будет выполнять эту работу это уже Вопрос второй. Но, опять же, есть определенные регламенты, которые говорят, что необходимо использовать это то-то то то-то оборудование для а, тех или иных операций. В таком случае, естественно, мы с вами это указываем. Но, опять же, а, можно увидеть в формировках фаз таких фразы, что если заказчик не может это самостоятельно проверить, да, какой-то параметр, то это мы с вами исключаем. Из технического задания. Но по сути, ну, без привлечения каких-то внешних экспертов да, при приемке. А если мы с вами не эксперты, да, вот нам привезли стол, а у нас написано, что столешница деревянная. Ну, наверное, она деревянная, да, пока мы ее там, не знаю, на экспертизу не отдадим, да. А, то есть мы с вами можем, по сути, проверить только какие-то визуальные вещи, да, то есть там с рулеткой померить, пощупать, посмотреть, какой-то осмотр провести. В данном случае, ну, может быть, тоже не совсем понятен этот подход. Но такое, к сожалению, тоже встречается. Затягивание предоставления информации и необходимых материалов для исполнения заказа со стороны поставщика. Ну Такие есть основания в Гражданском кодексе для расторжения контракта со стороны порядки, когда заказчик не пускает исполнителя на объект не дает какие-то документы, вещи для переработки, обработки и так далее. Ну и, собственно, исполнитель не может начать исполнение контракта. Да? Была очень забавная в моей практике такая ситуация, когда исполнитель должен клинги услуги оказывать, а исполнители не пускают на объект просто. Вот приехал там, грубо говоря, уборщица с ведром и там, метлой, и, там, шваброй, а ее не пускают. Вот, при этом заказчик пишет письма: типа Вы не приехали на объект. У нас тут грязно, мы тут все погрязли уже. Вот. Ну, естественно, вот это доказательство, да, что поставщика не пускают на объект, сбора фактов, ну, это тоже такой Сложный момент. Необходимо постараться, чтобы доказать, что поставщика не пустили на объект. То есть тут, конечно, надо еще помнить о том, что заказчики и поставщики ну, находятся в одной лодке. да, То есть одни без других не могут. Да? И, естественно, необходимо как-то... Партнерских каких-то отношениях э, работать, а потому что если будет противоборство, но ну, это никому в итоге на руку не пойдет, и в итоге это будет э, все очень печально. Но если там принтеры не, не будут поставлены, это одно дело. Да, если там, допустим, каких-то там лекарств там не хватит, э, либо каких-то там работы будут не вовремя проведены, да, что это может привести уже к каким-то печальным последствиям, это уже ну, серьезно. Обременение а контракта дополнительными необъявленными условиями, да. Какие-то скрытые работы, объединение в один лот товаров, работ, слуг, функционально-технологически не связанных между собой. Необоснованное отвлечение поставщика от исполнения заказа да, на какие-то там другие работы. По приемке продукции необоснованно жесткие либо мягкие необъявленные условия приемки продукции по контракту либо необоснованное затягивание ускорение приемки оплаты по контракту может быть вы приняли какие-то работы и в итоге у вас идет там монтаж отладка несколько месяцев ну извините нет поставщик в данном случае должен получить оплату если вы приняли да работу, да, Приемка тоже должна иметь какой-то измеряемый срок, да, не затягивать это. По гарантийному периоду. Отсутствие контроля за исполнением гарантии, необоснованные претензии по объему сроку гарантии, изменение условий гарантийного обслуживания, игнорирование гарантийного периода, да, как часто бывает у нас с дорогами. Также изменение условий контракта. Ну, только в случаях, которые у нас предусмотрен законом, положением о закупке да? ну и контрактом, естественно. Изменение технических спецификаций, если в контракте не конкретизировалась продукция, выборка объема кон контракта да, полностью либо нет, да? расторжение по частичному исполнению, приемка продукции, приемка несоответствующей, либо плата за приемку, оплата продукции по фиктивным актам, Плата за правильную трактовку управляемых условий контракта, приемка непоставленной продукции. Но это тоже очень серьезная проблема, так как зачастую нужно потратить деньги в этом году. Выделили их там 25 декабря и нужно их как-то потратить. Да? Вы документально все приняли и оплатили, а по факту все это выполняется в январе. И в первый рабочий день января на пороге у нас прокуратура, там, не дай бог, Следственный комитет ФСБ. Уклонение от требований выплаты неустойки штрафов и пеней. Есть у нас профстандарт. Да, специалист в сфере закупок в частности. Этот профстандарт относится ко всем закупщикам по 44 закону, по 200 со средним закону, даже если вы занимаетесь закупками в коммерческой компании, этот профстандарт тоже для вас. Там указаны некоторые этические нормы, да, соблюдать конфиденциальность информации, соблюдать этику делового общения, занимать активную позицию в борьбе с профессиональной недобросовестностью, не разглашать материалы рабочих исследований, не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте, не совершать действия, которые дискредитируют профессию, репутацию коллег, не допускать клевету распространения сведений порочащих иные организации и коллег. Так, ну и теперь поговорим о контроле за соблюдением законодательства. Какая у нас ответственность за что предусмотрена? Какие дела можно увидеть? Какие схемы используются и как с этим собственно жить? Субъекты преступления. Должностные лица заказчика, либо участники закупок. Ну, с участниками закупок может быть с одной стороны чуть попроще. Да, тут чаще используется мошенничество, присвоение или растрата, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, ограничение конкуренции картель а при этом. Тоже весьма проблематичные иногда доказать картеля Злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, дача взятки, посредничество во взяточнице, мелкое взяточничество. Со стороны заказчика нецелевое расходное бюджетный средств, злоупотребление служебными полномочиями, превышение должностных полномочий, служебный подлог, халатность, получение взятки, мелкое числа. Ну и статьи, которые относятся только к закупкам по суршивому закону. Это 200.4. Злоупотребление в сфере закупок товаров, услуг для отчинников муниципальных нужд. 200.5. Подкуп работник контрактной службы, контрактно управляющий член комиссии по осуществлению закупок. 200.6. Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров и услуг для общения государственных муниципальных нужд. И у нас был, может быть, слышали ну, слышали, наверное, да, закон проекта Ировое, который был принят э, громогласно. Э, статья 205.6. Не сообщение о преступлении. Не сообщение в органы власти уполномоченно рассматривать сообщение о преступлении о лице, о лицах, которые э, по достоверно известным сведениям, готовят, совершают или совершило хотя бы одно из преступлений, предусмотренных э, статьями. Но это прежде всего преступление против общественной безопасности, государственной власти, мира и человечества. То есть, э, тут закупочных наших всех экономических действий. Э, нет поэтому если вы знали что где-то берут взятки вас об этом не вас не накажут за это если но ну, это действительно там теракты вот какие-то там не знаю, какие-то взрывы там на ядерных, значит, станциях там и так далее там свержение конституционного строя. Это все вот сюда относится. Наших с вами экономических дел, закупочных не, не относится, но. Все может быть, да, так как у нас законодательство очень быстро меняется и иногда внезапно. Кого из сотрудников заказчика могут привлечь к уголовной ответственности? Мы с вами сейчас рассмотрим ответственность по закупкам, по 40-м закону. Да? К 203-м закону не относится, пока все может быть всех, кому прежде не применялась ответственность по уголовному кодексу, а только штрафы по кодексу административных правонарушениях, уголовная ответственность теперь действует и для должностных лиц, для недолжностных лиц, в том числе контрактный управляющий, работник контрактной службы, член закупочных приемочных комиссий и другие лица, представляющие интересы заказчика. Значит, а В каких случаев, в случаях работников заказчика наказывают за золоупотребление? Вот по этим статьям 200.4 200.5. Нарушение 44 закона из корысти с ущербом менее двух миллионов 250 тысяч не в легко за собой ответственности по статье 200.4 Уголовного кодекса. То есть, если у вас нарушение менее двух миллионов 250 тысяч, то тут состава преступления нет. Что в отличие от там 159 статьи мошенничества, там уже свыше миллиона, это уже крупный ущерб. Накажут каждого, кто из личной заинтересованности нарушил Законодательство о контрактной системе причинил этим крупный или особо крупный ущерб. Уголовное дело заведут, когда есть два признака. Действия нарушителя корыстные. Бюджету причинили крупный или особо крупный ущерб. Ущерб по действию сотрудника заказчика признает крупным, если он составит 2 миллиона 250 тысяч рублей и выше. Особо крупным считается ущерб свыше 9 миллионов. Нарушения с меньшим размером ущерба не образуют состава преступления по статье 200.4. Как, собственно, могут наказать нарушителей вот по этим статьям? Штраф, принятые работы, либо лишение свободы. Размер штрафа, срок принудительных работ или заключение в тюрьме зависит от суммы ущерба, от того, как действовал нарушитель в одиночку или в составе группы лиц, либо там, по предварительному сговору, например. Дополнительно к принудительным работам или сроку в тюрьме могут лишать права занимать должности заниматься деятельностью на срок до трех лет. Если крупный ущерб от 2 миллионов 250 тысяч до 9 миллионов, этому возможно штраф до 200, 200 тысяч, либо проведенные работы до трех лет, возможна дисквалификация, либо лишение свободы на срок до трех лет. Но вообще ответственность тут Скажем так, более лояльная со стороны вот этой статьи 200.4, если не брать остальные, да, сравнивать остальные статьи Главного кодекса. Если особо крупный ущерб и нарушение группы лиц по предварительному сговору, то есть там 9 миллионов выше, штраф от 200 тысяч, 200 тысяч до миллиона, принятные работы до 5 лет, лишение свободы на срок до 7 лет. Как могут осудить работников, которые получили подкуп? Работник контрактной службы, контрактный управляющий либо члены комиссии могут осудить по статье 200.5 Уголовного кодекса, если докажут, что его подкупили, чтобы победить в закупке. Выберут одно из наказаний – штраф принятной работы, лишение свободы. Тюремный срок принятной работы могут сопроводить штрафами в 20 размере от суммы подкупа либо дисквалификации. Наказание зависит от того, действовал нарушитель в одиночку или в составе группы лиц по предварительному сговору. Вымогал ли подкуп? и в каком размере получил его. Крупным подкупом признают сумму свыше 150 тысяч, особо крупным свыше а, миллиона. Так, ну... Что еще важно сказать? Ну, что ждет те, кто подкупал сотрудников-заказчика. По отдельным основаниям заведут уголовные дела на работников-поставщиков, которых уличили в подкупе сотрудников заказчика. Если подкуп совершили в крупном размере, это у нас уже от 150 тысяч до миллиона. Да? От миллиона это особо крупный. Ну, до 150 тысяч это не крупный подкуп, скажем так. Значит, Если подкуп совершили в крупном размере, накажут штрафом, предельными работами, либо лишением свободы на срок э, так, так, так, до 7 лет, э, лишение свободы максимум, за подкуп в особо крупном разми, размере, штраф, лишение свободы, э, ну есть еще ограничения свободы, исправительные работы до 2 лет, которые очень редко... Встречается в нашей, к сожалению, практике. И э, чем отличается подкуп от э, взятки? Подкупом признается ситуацию, в которой представляющий интересы заказчика сотрудник незаконно получит деньги, ценные бумаги, другое имущество в обмен на действие или бездействие в интересах того, кто его подкупил. Накажут также того, кто получит в качестве подкупа услуги имущественного характера, другие имущественные права. Например, если ему взамен на содействие в победе закупки отремонтирует квартиру, предоставит туристическую путевку, простят долг. Как э, говорится, у нас постановление пленного Верховного суда от 9 июля 2013 года номер 24. Между подкупом и взяткой есть несколько отличий. Во-первых, от получатель взятки должностное лицо, получатели подкупа к должностным лицам не относятся. Во-вторых, взятка это передача ценностей как до, так и после выполнения взаимовыгодных условий. Подкуп совершают предварительно. В-третьих, меру ответственность за взятку определяет от обещанной суммы, а не от фактической переданной. А наказание за подкуп определяет по сумме, которую передали, и они. Э, а не по сумме, которую обещали. Можно ли избежать уголовной ответственности? Да, вместе с тюремными сроками за преступление могут назначить штрафы или дисквалифицировать. Избежать уголовного преследования могут только работники поставщиков. Следственные органы могут освободить от уголовной ответственности в трех случаях. Лицо активно способствовало, чтобы преступление раскрыли и расследовали. Сотрудники заказчика вымогали у поставщика подкуп. И последнее о совершенном преступлении добровольно сообщили Следственный комитет. Как быть, если контрактному управляющему предлагают подкуп? Сообщить в Следственный комитет за одну попытку передать деньги или другие ценности на участнику по закупок могут завести дело по статье 304 Уголовного кодекса. При этом важно, чтобы работник заказчика, которого пытаются подкупить, никак не выражал согласие на подкуп. Отказывайте провокаторам, не совершайте никаких действий, которые прямо или косо могут свидетельствовать, чтобы вы согласны на незаконное вознаграждение. У меня был случай, когда... Мне на карту присылали кто-то присылал деньги один раз прислали я не знаю но ну, я не вижу от кого пришли потом еще раз прислали я начал звонить в банк спрашиваю говорю остановите как бы мне не нужны чужие деньги может быть кто-то что-то хочет либо кто-то ошибается вот я готов вернуть скажите кому Банк говорит, мы не можем разглашать эту информацию, то есть если сам человек, который это перевел, обратится. Вот. После третьего раза, когда мне прислали деньги, я просто заблокировал карту, ну просто сколько можно уже, вдруг это какая-то провокация, уже какая-то какая паранойя уже начала развиваться. А в данном случае, чтобы ваши тоже где-то сведения там, о ваших счетах, там, о картах где-то там не светились, чтобы вам вот таким образом деньги не прислали, потому что пришлют и скажут, а вот он вымогал у меня. Ну и пойди потом докажи. Вот, если фактов никаких нет, вот, а вы случайно там в одном ресторане с соседними столами сидели. Сужденных провокаторов ждет одно из наказаний. Штраф до 200 тысяч рублей, либо зарплата, либо доход за полтора года. Правительные работы до 5 лет, либо лишение свободы до 5 лет. Ну и, соответственно, может сопровождать дисквалификация до 3 лет. Так, Пойдемте дальше. Ну и рассмотрим некоторые примеры уголовных дел. Тут небольшая подборочка. Некоторые дела сейчас рассмотрим. Как там развивались события, к чему это все привело. Значит, по статье 159 Уговного кодекса мошенничества. Судом генеральный директор ООО признан виновным в совершении преступления, предусмотренная часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса мошенничества это особо крупный размер. установлено, что в 2015 году. Этот директор вступил в преступный сговор с экс-заместителем директора СИН России для хищения денежных средств, выделяемых на закупку обуви для нужд в СИН России. Соучастники решили создать видимость того, что обувь производится в ГУП в СИН России в рамках госконтракта. В действительности они намеревались это сделать силами территориальных органов СИН России и общества с ограниченной ответственностью из не предусмотренных контрактами более дешевых материалов. В целях реализации сговора соучастники организовали размещение принадлежащих обществу и директору как а, индивидуальному предпринимателю оборудования для производства обуви в ряде исправительных колоний. А, директор, э, э, заместитель директора СИН России а, дал указание руководителям соответствующих подразделений СИН России организовать силами отбывающих наказание лиц изготовление обуви на вышеуказанном оборудовании из некачественного сырья. Сотрудников СИН он ввел в заблуждение, убедив, что производство будет вестись а, в губ СИН России. А, по поручению э, замдиректора заказчика СИН э, начальникам территориальных органов были направлены письма с требованием заключить государственный контракт на поставку обувной продукции для нужд уголовно-исполнительной системы с, э, в ГУП СИН России, которым э, руководил его соучастник, который, заведомо зная, что обувная продукция в унитарном предприятии производиться не будет, подписал от его имени с региональным управлением СИН России государственные контракты о поставке вещевого, э, имущества собственного производства, не намереваясь его исполнять, будучи введенными в заблуждение о цене, качестве, характеристиках поставленного товара, э, сотрудники региональных управлений Сирии России причислили унитарному предприятию денежные средства, далее э, э, директор, да директор это у нас э, в губ э, под видом оплаты за материалы аренду оборудования по ранее заключенным с подконтрольными ä, поставщика ä, общества договорам, перечислил указанные средства на расчетные счета этих фирм. Таким образом, денежные средства федерального бюджета были похищены. Приговором назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Ну, в принципе, еще не так уж и много. Далее, 178 статья. Картеля. В республике Хакасия прокуратура провела проверку исполнения законодательства при закупке медоборудования. Установлено, что директором общества. И руководителями нескольких аффилированных юридических лиц, занимавшихся поставками мед изделий, в том числе для медицинских организаций Республики Акасия, заключались устные антиконкурентные соглашения. Целью этих соглашений являлось поддержание цен и обеспечение побед на торгах заранее определенных участников картелей. По результатам торгов заключались контракты на поставку медооборудные препаратов за счет средств разных уровней бюджета. После проведенных по такой схеме закупок медицинских товаров, оборудование изделия лекарственных препаратов, это у нас кто был? Это у нас был директор э, господин Р. Да, директор э, поставщика. Э, э, и неустановленных лиц. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 178 семьдесят восемь ограничения конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами и конкурентами, ограничивающих конкуренцию в соглашении картеля, запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством России, если это деяние повлекло извлечение дохода в особо крупном размере. 169 статья «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности». Прокуратурой Качкуровского района Республики Мордовия по обращению директора общества с ограниченной ответственностью проведена проверка о соблюдении должностными лицами администрации Качкуровского муниципального района и законодательства контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. Установлено, что должностными лицами администрации района в виде информационной системе размещено извещение о проведении электронного аукциона на поставку кресел для актового зала средней общеобразовательной школы. Обществом с ограниченной ответственностью на заявку на участие в аукционе на поставку кресел, которая администрация, администрация отклонена в связи с непредставлением ряда документов. При этом общество представило все предусмотренные законодательством документы и предложило наименьшую цену поставки кресел. В действиях должностных лиц администрации района, прокуратура усмотрела дискриминационный подход к различным субъектам экономической деятельности, поскольку, несмотря на наличие заявки от, от ООО, на участке в аукционе на поставку кресел для актового зала школы, содержащей наименьшую цену, а именно 10 тысяч 1171 рубль 84 копейки. Она необоснованно была отклонена. Победителем аукциона было другое юридическое лицо, предложившее цену 395 тысяч, ну, почти а, в два раза. По этим основаниям прокурор района направил материал проверки следственным органам, которые возбудили уголовное дело по части 1 статьи 169. Законной предпринимательской либо иной деятельности. 201 статья. Злоупотребление полномочиями. В ГУП заключил договор а, с ЗАО. На поставку монтаж технологического оборудования установлено что должностное лицо в выполняющее выполняющий управленческие функции в организации, использовал свои полномочия в законным интересам заказчика. Чтобы извлечь выгоду и преимущества для себя и других лиц, этот работник подписал акты выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ, затрат на сумму 38 миллионов рублей по договору, при том, что работы выполнены не были оборудование не было поставлено. На основании подписанных актов ЗАО перечислили деньги. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 201 злоупотребление полномочиями. Статья 204. В Череповце судом вынесен приговор в отношении 47-летней местной жительницы, которая признана виновной в совершении трех преступлений. Предусмотрен пункт с пунктом Б, части 7 статьи 204, незаконное получение лицом выполняющим управляющих функций в коммерческой организации денег за бездействие в интересах дающего, сопряженное с вымогательством предмета подкупа. Установлено, что в период с августа 2014 года по ноябрь 2015 года женщина, являясь генеральным директором-учредителем ООО, используя право на участие в электронных аукционах, трижды вымогала деньги у руководителей других организаций, получая незаконное вознаграждение, обвиняемое как руководитель фирмы, не предпринимала мер по участию в аукционах Снижение начальной цены контракта. Таким образом, женщина получила в общей сумме 83 тысячи рублей. Приговором суда подсудимый назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы, условно, со штрафом в сумме 240 тысяч рублей и лишением права занимать руководящей должности сроком на три года. А, так, решение должностных полномочий. Статья 286. В Омской области судом вынесен приговор бывшему начальнику центра финансового обеспечения УМВД России по Омской области, который придана виновность в совершении преступления, присмотренным пунктом В, части 3, статьи 276 Уполлонного кодекса решении должностных полномочий, совершенно с причинением тяжких последствий. И часть 6, статьи 290 получение взятки в особо крупном размере. Установлено, что в течение нескольких лет. Подозреваемый, являясь председателем единой комиссии по совершению закупок товаров, работ услуг для нужд областного МВД, явно превышая свои должностные полномочия, незаконно действие в интересах знакомого предпринимателя неоднократно обеспечивало победу его компании на торгах, проводимых для нужд у МВД. В целях заключения государственных контрактов знак благодарности предприниматель придавал обвиняемый в виде взяток денежных средств в размере 8% от суммы госконтракта, а также имущество, которое обвиняемое использовало в личных целях. Приговором суда назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества частного дома и квартиры. Удовлетворен гражданский иск о возмещении ущерба на, 290, ой, на 95 миллионов. Так, и э, еще несколько примеров. Статья 290. Получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере. Судом признанным виновными в совершении преступлений, предусмотрен частью 2 статьи 290, получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере. Пунктом В, часть 5 статьи 290, получение должностным лицом через посредника. Взятки в крупном размере под пунктом А, Б части 3 статьи 291.1 Главного кодекса посредничатся в взяточничестве части. Совершенная группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. 291. Статья, пункт Б, часть 4 статьи 291. Да, дача взятки должностному лицу в особо крупном размере. И часть 2 статьи 291 Главного кодекса. Дача взятки должностному лицу в значительном размере. Заместитель руководителя управления ФАС по области. Специалист государственного казенного учреждения, управление капитального строительства северо области, а также гражданин э, некий К. А установлено, что... К заместитель руководителя управления ФАС неоднократно обращались лично через посредника другие обвиняемые с предложением за денежное вознаграждение поспособствовать принятию комиссии решения в пользу тех или иных юридических лиц, принимающих участие в аукционах на выполнение работ по проектированию строительства различных объектов, соглашаясь на денежное вознаграждение поспособствовать принятию возглавляемой ею комиссией, Соответствующих решений чиновница УФАС получала при посредничестве сообществ незаконное денежное вознаграждение и в основном выполняла принятые на себя обязательства. В общей сложности по четырем не ей органами следствия эпизодам получения взяток чиновницы было передано свыше полутора миллионов рублей. В отношении бывшего главного специалиста отдела правовой работы департамента государственных закупок Северской области высен приговор по, под пункту А.Б. часть 3 статьи 291.1 Кодекса посредничества во Часы, совершенные группы лиц по предыдущему сбору в крупном размере. Установлено, что осужденный наряду с другими лицами выступил посредником при передаче взятки в размере 900 тысяч рублей. Заместитель руководителя регионального УФАС, одновременно являющийся председателем комиссии по контролю сферы сфере размещения заказов путем проведения закрытых конкурсов и аукционов. Взятка предназначалась за способствование принятию комиссии решений в пользу одного из юридических лиц, участвующих в аукционе. А, так коммерческий подкуп, это мы с вами рассмотрели. Вот служебный подлог еще интересная а, тема. А, глава городского поселения заключил с подрядной организацией муниципальный контракт на ремонт дороги на сумму более 400 тысяч рублей. При выполнении работ подрядчик использовал материалы, не предусмотренные контрактами и имеющие меньшую стоимость. Кроме того, экспертизу качества выполненных работ чиновник не провел. Подозреваемый, зная о допущенных подрядчиком нарушениях, внес в акт приемки выполненных работ ложные сведения об исполнении условий контракта, что повлекло необоснованную оплату работы организации. Возбуждено уголовное дело в отношении главы поселения по части 1 статьи 292 «Служебный подлог». Далее, еще несколько примеров. Контракт за откат, так скажем. Система заключения соглашения за так называемый откат, то есть личное вознаграждение при цели контрагент существует, но достаточно давно. Уголовная ответственность за такое преступление предусмотрена 290 статья «Получение взятки». Главное дело в отношении главврача родильного дома в городе Ухта Республики Коми. В течение нескольких лет он обеспечивал заключение подведомственным ему лечебному заведением контрактов на поставку лекарственных средств и медизделий с группы из нескольких поставщиков. Было доказано, что в качестве благодарности компании перечисляли главврачу денежные средства на счета третьих лиц, поскольку общая сумма вознаграждения превысила миллион двести тысяч, то была применена часть вторая статьи 292 кодекса. В итоге виновное лицо получил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и конфискации полученной суммы взятки. А, ну, естественно, взятка не обязательно ⁇ это деньги, могут быть какие-то блага, там, преференции, а удовлетворение личных нужд за бюджетные деньги, а, когда руководитель или уполномоченное лицо заказчика может превысить свои должностные полномочия, либо злоупотребляет ими. Например, понуждает сотрудников без необходимости приобретать а, путем закупки имущества которые потом используются в личных целях руководства. Например, фигурантом. Дело стал бывший руководитель государственного бюджетного научного а, учреждения. Прокуратура а, заподозрила его в том, что он дал распоряжение полномочным сотрудникам путем неконкурентной закупки приобрести оргтехнику стоимостью примерно полмиллиона рублей. Через год после приобретения техника была списана и по функтивным документам утилизирована. В отношении бывшего директора а, возбудили дело а, по части 1 статьи 285 за должностными полномочиями. А, Далее, за бизнес-дискриминацию, бизнес да, воспрепятствование законной предпринимательской иной деятельности. А, значит, за неправомерное отклонение мы с вами рассмотрели. А, так, так, вот еще последние два примера. А, фальшивые документы, а, когда за, поставщик прикладывает к заявке. А, Прилечены пост, представители поставщика. Бег закупки услуги по разработке проектной сметной аквитации на строительстве физкультурного комплекса. Районная прокуратура выяснила, что один из поставщиков приложил к заявке фальшивые документы. Именно наличие этих документов позволило нечестному исполнителю получить госконтракт стоимостью более 16 миллионов рублей. В соответствии с нормами 44-го закона при выполнении недостоверных сведений заявка должна быть отклонена, контракт расторнут Поэтому заказчику было вынесено предписание расторванного контракт с указанным исполнителем и передать сведения о нем в РНП. Ответственным лицам компании приложили приложившим подложить документы грозит преследование по факту выявленных нарушений. Статья 327 главного кодекса «Подделка изготовления изготовление сбыт поддельных документов государственного гражданства, штампов, печати и бланков». Так, и последний пример – вымогательство коммерческих подкуп. Вот, ну, наверное, сталкивались с профессиональными жалобщиками, скажем так, да? которые могут вымогать деньги у поставщиков, у заказчиков, да, грозят сорвать закупку, если какие-то там деньги отступные не получат. При этом тут потерпевшим может быть как заказчик, так и добросовестный поставщик, который хочет принять участие в закупке. Вот дело было в Республике Удмурте. Руководитель ООО предпринимал действия, мешающие добросовестному поставщику принять участие в аукционе на поставку автомобиля скорой медпомощи. За прекращение своих действий он требовал 2,5 миллиона рублей. Поставщик не хотел упускать аукцион, поэтому согласился на требования вымогателя. Однако параллельно обратился в полицию. Вымогателю была передана первая часть требуемой суммы – миллион рублей, после чего он был задержан правоохранительным органом. Из За получение подкупа в особо крупном размере, сопряженного с воспомагательством, в его отношении был возбуждено уголовное дело по части 8 статьи 204 Главного кодекса ⁇ Коммерческий подкуп ⁇ Итогом стало осуждение руководителя ОО на 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также запрет в течение 4 лет занимать управленческие должности в коммерческих структурах. Вот такие. Случаи бывают. Коллеги, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Постараюсь ответить. По основной части программы у меня все. Если есть вопросы, пожалуйста, я готов их выслушать. Постараюсь на них ответить. Так, ну что ж, если есть вопросы, пожалуйста в чатик напишите я постараюсь на них ответить спасибо за интересный вебинар да пожалуйста если вопросы есть поставьте раз плюсик а потом напишите мы тогда будем ждать вас если вопросов нет да, осмысление, да, с этой мыслью надо переспать как раз на выходных. Можно этим заняться. Вот шучу, конечно, надо работа оставлять на работе. Если вопросов нет, спасибо большое за внимание. Хороших вам выходных. Если есть вопросы, я еще подожду немножко. Ну, я так понимаю, вопросов нет. Если э, все понятно, все, что все плохо. да. Спасибо большое за внимание. Хорошего вам дня, хороших родных, и не болейте. До свидания.